а точнее подвести итог нашего конкурса в честь года нашего канала. Спасибо, кстати, всем, кто писал нам поздравления. Нам очень приятно, особенно если это было искренне. Напоминаю, что сейчас мы разыграем 10 тысяч золота, а также еще один небольшой рис. Так, ну и давайте не будем тянуть кое-кого за кое-куда. И начнем разыгрывать всего у нас будет 20 победителей каждый из них получит по 500 золота мы долго думали как же нам провести но по итогу решили все-таки не делать больших призов а сделать много но маленьких так чтобы досталось большему количеству подписчиков ладно поехали будем распределять по 500 золота так и по 5 человек думаю так будет интересно и сохраним интригу подольше так, репост пользоваться. Вот, Иначе самое интересное, что лайков 727, а репостов 494. Это значит, что 300 практически. Ну ладно, 250 человек сделали репост неправильно и пролетают с этим конкурсом. Напоминаю, что надо делать ори... репост оригинальной записи и репост в группе. Чужой. Ладно, поехали. Определяем победителей. Оп, секундочку забыл. Определяем победителя. Первый победитель ⁇ Евгений и Денис Короблев, Дмитрий Даховский Дину, Ксения Петрова и Вячеслав Зуев. Сохраняем текст, сохраняем изображение и выбираем очередных 5 победителей. Давайте еще раз. Равно. Ладно, давайте обновим. Пойдем к другим. Вставляем. 500 золота. 5 человек. Добавляем. Вот. И. Победим. Очередных спрячь свепчук. Виктория Волкова, Надя павлотская Сергей Медведев, Сергей Самулеонис и Иван Щербаков. Поздравляю. А кстати, перед тем, как поздравить, я хотел кое-что сказать. Как вы все знаете, для того, чтобы победить, надо выполнить все условия, не только сделать репост но и быть подписанным на нашу группу, точнее на наш канал на YouTube, Поэтому после того, как мы разыграем, я проверю, пишу со всеми участниками. Если кто-то из них не подписан на наш YouTube канал, мы переиграем золото между другими участниками группы. Так, давайте еще пять победителей. 300 золота, 5, добавить, понеслась. Очередный победитель поздравил Владимир Паркомент, Владимир Казаков, Анатолий Рогевич, Александр Куднях и Слава Плужников. Сохраняем, сохраняем. Ну и выбираем последних победителей, но это еще не последний конкурс, а, точнее не последний приз за сегодня. 500 золота. 5. Ну конечно у нас также идет приз за комментарий. А, и очередной победитель становится Александр Шарапов, Дмитрий Кода, Михаил Лучак, Валера Назарчук и Алексей Жарков. Поздравляю победителей! А я знаю что мы еще раз кое-что еще, еще кое-что разыграем. А, так, так, так, у нас также будет, мы разыграем танк э, э, вот во танк особенно раньше был, ну и сейчас в принципе еще за лучшее поздравление нашей группе. А и лучшее поздравление нашей группе, я считаю, Гоша Ширсен написал. Ну, По личному моему мнению, все остальные тоже поздравления не понравились. Но что вы хотите выделить именно это, конечно. Но тут, конечно, из одно слова. Ладно, я зачитаю. Поздравляю вас с днем рождения! Уже год вы радуете нас своими видео розыгрышами. Хотя я ни разу не выиграл, но розыгрыши настоящие, а не как у некоторых <coughs> плохих людей. Надеюсь, что вы не станете, что вы станете популярнее Джова. Ну, навряд ли, конечно, но спасибо. А, так как у вас годный контент, надеюсь. И надеюсь, вы еще сделаете много видео -розыгрышей. еще розыгрыше. Через днем рождения. Вот 3 Гоша Фирсинс, спасибо тебе за поздравления. Ты заслужил. Заслуженно. Как сказал бы тавтология. Танк Т127. Всех победителей прошу подписаться мне в личку. Найти меня очень просто. Заходим на страницу нашей группы и здесь я в виде создателя Дмитрия Иванова -присус. Пишите мне свои игровые ники и я обязательно начислю вам призыв. Всем спасибо, всем пока Ставьте лайки, подписывайтесь на канал